Добрый день, с вами Сергей. Ильич, вы на канале Алис может даже в инстаграме сейчас. И вот смотрите, у меня тут небольшое количество таких красивых камер-лампочек, которые подсоединяются по Wi-Fi. Вот это небольшое количество я сюда, и это отправится в Челябинск. А вот это вот, большая коробка моей мечты, а даже две, пойдут в Москву. Кто-то будет теперь активно видеть все вокруг себя, пользуюсь вот такими вот прикольными лампочками. Та да Вот такая вот лампочка, у нее встроена камера, объектив 360, ночью автоматически включается подсветка. Можете с телефона просто к ней подсоединяться через интернет, находясь не дома и смотреть, что происходит вокруг вас. Хорошая вещь. поставил себе такую в офис. А с вами был Сергеевич, канал Арисазе. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч. А я дальше покрывать это все.